Осталось буквально две недели. Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня я решил рассказать вам о своей кажется 13 посылке с магазина Computer Universe, да так вот получилось такое интересное число, это посылка с макбуком стоимостью свыше 1000 евро, а точнее расскажу вам о моих приключениях связанных с таможней, расскажу что делать если вам пришла посылка с таможенным уведомлением, каковы могут быть причины этого и как этого можно постараться избежать а потом уже расскажу о конкретно своем случае первое что вам нужно понять что таможня проверяет далеко не все посылки тут важно количество товара его характер его стоимость а также частота ваших заказов я например заказывал примерно 15 посылок за ближайшие полгода и только одна пришла с таможенным уведомлением. Знаю еще пару человек, которые заказывают достаточно много, и практика у них примерно такая же. Итак, придя на почту и услышав, что на вашу посылку наложено таможенное уведомление, не нужно орать на сотрудников почты и пытаться как-то забрать у них посылку. Посылку вам явно никто не отдаст, а потому что если и отдадут, то сами заплатят штраф в 300 тысяч рублей. Желающих платить такие штрафы, как вы понимаете, маловато, а идти в таможню вам все равно придется. Куда идти будет указано на уведомлении, которое выдадут вам на почте. Также не нужно кричать на сотрудников вашей местной таможни, все дело в том, что уведомление не содержит информации о причинах, почему она была выдана. То есть в Москве, например, посылку тормознули, заметили какое-то нарушение, написали уведомление, но причин не указали. Ваш таможенник по факту должен сам определить их и соответственно вам озвучить. Сразу скажу, что мое общение с местной таможней прошло просто в позитивном ключе. Мне пришлось общаться примерно с тремя-четырьмя таможенниками, все они были достаточно любезны, достаточно профессиональны, и относились ко всему этому без какой-то предвзятости, за что им огромное человеческое спасибо. Так что постарайтесь и вы быть такими же деликатными, нормальными людьми, а не вести себя как чмо итак давайте разбираться почему же вам может прийти посылка с таможенным уведомлением на самом деле на это может быть несколько причин первая причина вы превысили лимит в 1000 евро в месяц а сразу говорю, что у меня была не такая ситуация потому что мой ноутбук хоть и стоил свыше 1000 евро но у меня были скидки от computer universe то есть их бонусные купоны соответственно стоимость его была намного меньше то есть лимит я не превысил данный лимит он не включает соответственно стоимость достаточно включает скидки также нужно помнить что лимит дается именно на календарный месяц то есть июнь июль август и отчет ведется не по дате заказа и не по дате отправки как думают многие а по дате пересечения посылкой границы так что если вы закажете две посылки по 1000 евро каждая одна пересчет границу 31 июля на 2 1 августа то платить вы не будете а вот если одна пересечет скажем 1 августа а вторая 31 то несмотря на разницу в 30 дней то есть почти в месяц платить вам все равно придется потому что здесь важен именно календарный месяц пошлина считается в размере 30 процентов на сумму превышающую 1000 евро по следующей формуле то есть все достаточно просто мой вам совет делите посылки на двух людей или заказывайте их в разные месяца поскольку превышение лимита оно страшно даже не самой пошлиной Оно страшно тем, что может вызвать у таможенников иные вопросы А именно, зачем так много, для чего, они а контрафактный ли это товар А если на него нотификации и прочее Зачем вам весит этот геморрой, если его можно спокойно избежать в 90% случаев Второй случай, почему может быть выдано таможенное уведомление, это случай, когда вы заказали три видеокарты, три процессора, и у таможни возникает вопрос, а для каких собственно целей и для кого? Не является ли это коммерческой партией, не будете ли вы это продавать и так далее. В таком случае, скорее всего, с вас потребуют инвойсы на этот товар, подтверждение платежа от вашего банка, проведут осмотр, то есть вскроют при вас посылку, посмотрят, что там действительно три штуки, а не тридцать. Ну и конечно же вам придется писать объяснительную, мол, первый процессор заказал маме на день рождения, второй жене на годовщину брака, а третий брату в подарок, там четвертый оставил себе. Все в подарок, все для личного пользования, формы объяснительных там произвольные, так что пишите так, чтобы вам поверили. Тут уже вопрос, поверит или нет, он зависит от того, какой таможенник вам попадется, то есть опять-таки человеческий фактор. Третья причина, по которой может быть выдано таможенное уведомление, достаточно частое, вы заказали товар, который подлежит нотификации. Это как раз тот случай громкий, когда у мужика на границе плойку задержали, то есть PlayStation 4. Чаще всего это товары типа процессоров, а в том числе и видеокарт, поскольку они содержат графические процессоры, игровых приставок, ноутбуков и компьютеров, которые содержат эти самые процессоры и эти самые видеокарты, ну и прочие техники, исходящие устройствам и предназначением, Например, телефонов, планшетов, материнских плат. Часто очень спрашивают на жесткие диски, что там не содержится никакой информации. да? То есть, нотификация это, скажем так, разрешение, которое говорит, что данная техника предназначена для бытового использования, а не для криптографии и шифрования. Своеобразное разрешение на ВОЗ от ФСБ. Есть специальный реестр нотификаций, где их можно спокойно посмотреть. Сразу скажу, что лучше всего обстоят дела с нотификациями на эти самые PlayStation 4, на видеокарты и материнки от Asus, Gigabyte и MSI, а на процессоры от AMD, то есть на них есть нотификации с точным указанием всех наименований. Хуже всего с нотификациями на карты других производителей, на новые процессоры от Intel, ну, вот недавно видел на i9, но вот на i7 типа 7, 3700 кей не видел к сожалению ну и также на различные модели телефонов особенно китайских и в целом на новые товары то есть на те товары на которые нотификации еще сделать не успели поэтому будьте внимательны когда заказываете такой товар если вы хотите минимизировать свои риски то проверяйте процессор, материнку и карту по базе нотификаций Правда, честно скажу, что база сделана так, что голову можно сломать, так что под видео я оставлю ссылку на самые нужные, наверное, интересные нотификации. И повторюсь, что шанс получить посылку, где потребуется предоставить нотификацию, он менее 10%, если вы не превышаете таможенные лимиты. А если подумать головой заранее, то предоставить нотификацию вам не составит труда. Мужик же с плойкой заказал именно ту модель, на которую не было нотификации. Из хрена ли нормальных моделей, с которыми проблем бы никаких не возникло Как вы понимаете, людская глупость, она на самом деле не знает границ Итак, вот мы подошли к четвертому, самому, наверное, интересному варианту, который был непосредственно у меня. Вариант очень часто встречается с техникой типа Apple, вот сейчас возникли проблемы с Xiaomi, который борется за свои права, и связан он с защитой от плагиата и копирования. А именно у Apple запрашивали информацию по моему ноутбуку, действительно ли он оригинальный, а не какая-то китайская подделка, потому что, как вы понимаете, сам знак Apple, он защищен определенными авторскими правами точно так же сейчас к Xiaomi, которые вдруг взялись за борьбу с плагиатом, там, который идет, допустим, с AliExpress. Так что кроме предоставления инвойсов, счетов по оплате с PayPal а и осмотра визуального всего товара, мне также делали досмотр, то есть открывали при мне коробку, фотали все коды и серийники ноута, чтоб потом написать в Apple, а те уже дали заключение. И вот спустя три недели ноутбук у меня, да, пришлось поездить в таможню, ну, мне кажется, ничего страшного. Вот как-то так, друзья, я надеюсь, что данное видео повысит вашу грамотность, и вы не будете бросаться в две крайности. Первая крайность, а я не буду ничего заказывать за границей, мол, все таможня тормозит, а все обворовывает, все отбирают и так далее. А вторая крайность это бездумно заказывать все подряд, как тот мужик с плойкой, а потом орать, что все такие плохие, а вот я бедный и несчастный. Таможники свою работу, не хотите с ними связываться, так делайте все по уму. Важно отметить, что за непредоставление нотификации или иных документов вам гродит максимум административный штраф в размере двух с половиной тысяч рублей. То есть не нужно думать, что здесь будет уголовная ответственность, это обычный коап, то есть те же штрафы, которые вы платите, превышая скорость, там, да, или проехав на красный. Есть, конечно, случаи, когда люди возят аппаратуру для слежения, какие-то скрытые видеокамеры, там, скрытую прослушку или там особо крупный размер, то есть 20 видеокарт стоимостью по 1000 евро, да, и пытаются выдать это все за личное пользование. Но о таких глупых случаях, я думаю, даже смысла нету говорить. И там, да, возможно, уголовная ответственность по таким делам, но я думаю, что головы для этого должно хватать. Вот как-то так, друзья, с вами, как всегда, был Билыч. Если вам понравилось данное видео, то жмите лайки, подписывайтесь на канал. Не будьте заказывать с Компьютер Universe, просто думайте головой. Ссылка на магазин, а также код на 5 евро скидки будут в описании. Всем еще раз удачи и до новых встреч!